Всем доброго времени суток! С вами Надежда и канал Мое Хобби. Я решила сделать серию небольших валенных сумочек, на которых будут изображены солушки. Вчера я сваляла основу для первой сумочки. За ночь она высохла и сегодня я вам могу ее показать. Ширина сумочки в готовом виде будет 26 см, а ее высота 25 сантиметров. Валяла я ее из двух оттенков шерсти. Лицевая сторона темно-синяя, спокойного цвета, а внутренность сумочки темно-серого цвета. Не черный, а темно-серый цвет. Обратная сторона однотонная, а на лицевой стороне я приваляла некоторые декоративные Я сделала основу для луны и вискозными нитями темно-синего и голубого цвета я сделала такие облака облака на ночном небе для того, чтобы моя сумочка в будущем всегда держала свою правильную форму была гладкая и ровная перед тем, как высушить я одела ее специальную колодочку которую сделала своими руками вот так она выглядит я ее вырезала из пенопласта из плотного закруглила края подписала где вверх и вниз для того чтобы такая форма легко вошла в сумочку и не оставляла при этом на шерсти какие-то кусочки пенопласта я ее спрятала в обыкновенный пакет. Вот таким образом. И после этого уже, когда еще сумочка была влажная, я ее вот так вот одела на специально подготовленную форму. Перед тем, как отправиться сушительной, Всю ее поверхность я очень аккуратно выгладила специальными инструментами для валяния. И даже в конце прогладила горячим утюгом. Следующим моим шагом будет создание рисунка совы на поверхности сумки. Это я буду делать при помощи цветной шерсти и специальной иголки для валяния. И только после того как рисунок на сумке будет готов, я вошью вовнутрь подкладку, магнитную застежку и пришью к сумочке ручки. Как я буду рисовать сову на сумочке, я покажу вам в следующем видео. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. Всем пока-пока!